Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для водолеев. И начну я даже не с прогноза, а с подарков, которые мы для вас приготовили на нашем канале. Вы, наверное, все уже знаете о том, что сейчас проходит коридор затмений, и 31 января будет первое затмение, второе затмение состоится 15 февраля, а коридор затмений, он продлится даже до конца февраля практически. И вот первый подарок касается полного прогноза на период коридора затмений, о том, как этим воспользоваться, как эффективно провести это время для того, чтобы... Во всех сферах вашей жизни начало, в общем-то, еще больше вам вести, потому что этот коридор затмений, он проходит под девизом а, возможности миллионера. Не упустите этот шанс и обязательно воспользуйтесь подарком, это открытая для вас встреча, а, которую вы можете посмотреть совершенно безоплатно. Второй подарок, который мы для вас приготовили, это запись а, встречи о том, что такое вибрационные практики, а, как проходят энерговибрационные прогнозы, сеансы и вообще как они появились. И на примере а, рассказа, который вы услышите, вы можете а, что-то о себе очень много узнать. В общем-то, так и писали многие участники этой встречи. Третий ценный подарок, который очень любят уже на протяжении более трех лет мои подписчики, это... Энерговибрационная практика, быстрые деньги, магнит для денег. То есть вы станете магнитом для денег, начнете притягивать к себе деньги как магнит, получать подарки, получать скидки на желаемые товары, вам начнут возвращать долги, и, собственно говоря, вы, в общем-то, станете более привлекательны для денег. Не сразу, конечно, постепенно практику вы слушаете не один день и постепенно становитесь все более и более привлекательными и четвертый подарок который мы для вас приготовили это моя книга учебник для учебник для ремонта жизни это пошаговая инструкция для вашего подсознания которая вам поможет привлекать желаемое в вашу жизнь вы станете буквально волшебниками и при том практически моментально потому что вы получите конкретные шаги конкретные действия которые вы берете применяете используете получаете результат вот что вы все четыре подарка совершенно безоплатно вы переходите на наш канал в youtube если вы нас сейчас смотрите в данный момент в соцсетях нажмите на значок youtube в правом нижнем углу видео и вы попадете на наш канал чтобы его не потерять потому что мы же будем еще подарки вам делать, другие, да, более привлекательные и не менее интересные. Вот чтобы быть всегда в курсе всех подарков, всех видео, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео. Если вы захотите нам сказать спасибо за подарки и за прогнозы, Нажимаем лайки, делаем максимальные репосты, делясь во всех соцсетях с друзьями, знакомыми этими полезняшками. И, конечно же, чем больше счастливых людей, тем приятнее. И еще один маленький такой для вас подарок. Мы начинаем групповые энерговибрационные сеансы, так в целом я их провожу уже более трех лет, но мы сейчас будем активно проводить их не просто групповые, что будет намного доступнее для зрителей, мы будем их проводить тремя мастерами, я и еще два мастера, которых я уже инициировала в работе энерговибрационными практиками. Более того, это эксклюзив, потому что мы будем работать не просто тремя мастерами, мы будем делать пять сеансов на пять сфер вашей жизни. Любовь, здоровье, отношения, общий успех и состояние счастья и удовольствия в жизни. И это все с огромными-огромными скидками, возможностями. Поэтому скорее переходите на наш канал, забирайте все подарки и все скидки, возможности. А теперь прогноз для водолеев на эту неделю. Водолеи на этой неделе могут столкнуться с трудностями в профессиональной деятельности, и в первую очередь это будет касаться ваших взаимоотношений с начальством. Возможно, вам будет казаться, что начальство предъявляет к вам особые какие-то требования, стараясь загрузить вас работой выше обычной нормы, а с другой стороны... Поведение начальства может вызвать у вас личностное неприятие, и это так или иначе будет проявляться в производственных отношениях. Я рекомендую вам подходить к работе отстраненно соблюдая правила субординации не примешивая своих личных симпатий и антипатий к работе а в противном случае могут быть осложнения в карьере гораздо успешнее у вас развиваются дружеские отношения вы найдете полное взаимопонимание при общении с друзьями и подругами и кстати запланируйте такую встречу на выходные дни с друзьями она пройдет очень очень Хорошо. Что касается любовных отношений, водолеем эта неделя дарит свободу выбора, новые надежды или возрождение былых эмоций. Не последнюю роль сыграет эффективная самопрезентация. Не беда, если в вашем поведении будет доля самолюбования, это добавит вам некого шарма. Увлеченность заставит нам немного преувеличить силу своих чувств, достоинство партнера и приукрашать картины совместного будущего. А для важных свиданий подходит, очень подходит 31 января, 1 и 4 февраля. Также это хорошие дни для мероприятий, позволяющих свободно общаться, знакомиться и даже флиртовать. И переходим к теме финансов и карьеры. Водолеям на этой неделе удастся обрести больш, большую степень свободы поведения в сравнении с тем, что было ранее. Возможно, вы сумеете освободиться от каких-то обязательств или обещаний, которые вы, ну так или иначе, они ограничивали вашу свободу поведения. Успешно проходят коллективные виды деятельности и не исключено, что придется какое-то время поработать на общественных началах. Наиболее Тяжелой темой недели а, будет связана с карьерой, точнее, с необходимостью подчиниться приказам и распоряжениям начальства. Ваше личное мнение о том, что и как следует делать, может расходиться с мнением начальника, тем не менее, как в целом, в общем-то, неделя достаточно приятная, я желаю вам счастья, желаю вам эффективной недели, конечно же, максимально воспользоваться днями затмения, и мы вам в этом поможем, переходите по ссылочкам под этим видео на нашем канале в ютубе, вы узнаете много-много деталей, много подробностей, и мы говорим вам, до свидания, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей, до новых встреч, пока-пока!